Здравствуйте! Сейчас я хочу с вами поговорить о... с этой пасте. пастью. Нужно ли ее применять или нет? Мне... Разные мнения гуляют по интернету. Вот многие при... строгие приверженцы того, что паста это бред, это вы нарушаете гормональный фон у растения, его истощаете все, ваше растение погибнет от этой пасты, вы заберете все последние соки у растения. Оно будет стараться из последних сил вам дать детку или цветонос, и само погибнет. Но у меня немножко другое мнение по этому поводу, и я хочу его обосновать. Я покупаю в основном оценочные орхидеи. И мне очень хочется узнать, какого они цвета, потому что, ну, чтобы они быстрее процвели, чтобы я в следующий раз уже не купила такого же орхидеи такого же цвета. И вот обычно, когда я купила отсвевшую орхидею, я срезаю цветонос, вот как здесь, и две верхние Почки смазываются ткениновой пастой. Снимаю чешуйку, смазываются ткениновой пастой. Вот. Некоторые орхидеи мгновенно пускаются в рост и дают мне цветоносы и показывают свой цвет. А некоторые, как вот эта орхидея, очень долго сидела с этими слегка набухшими почками. И только сейчас, вместе с новым, своим уже цветоносом, который появился здесь, дома у меня, начала, выпустила вот такие, вот такие вот две маленькие веточки на срезанном цветоносе. О чем это говорит? О том, что орхидея не чувствовала, к себе сил вытянуть какие-то цветоносы когда она окрепла она вот пошли эти веточки впервые у меня вот такая говорят еще вот у вас появляются уродцы у меня впервые появилась вот такая вот уродливая веточка на цветоносе ну за три года использования пасты. Вот дальше еще что я хочу сказать постоянно появляются уродцы вот только что я показывала одного уродца и вот такую еще хочу почечку показать надеюсь ее видно вот здесь пошел маленький цветоносик и сбоку она набухла еще что-то растет но мне кажется, что этот цветоносик просто маленький приостановился в росте. Почка решила дополнительную почечку, ну, дополнительный ростик выпустить. В общем, посмотрим, что будет. Так. Еще доказательство того, что орхидея из последних сил не будет наращивать веточку цветоноса. Вот эта веточка, почечка была обработана да, кстати, я обрабатываю всего лишь один раз почки, не два, не три, как некоторые пишут в своих комментариях. Вот эта почка была обработана, она не захотела расти, видите, она почернела, из нее уже никогда ничего не будет. Также на этом же, на этой же веточке цветоноса, видите, вот такой. Такая веточка маленькая цветоноса. Она сидит уже около года. Орхидея не почувствовала в себе силы ее наращивать. Поэтому приостановила в рост. Видите, засыхает. А сейчас чуть выше по цветоносу. Вот, пожалуйста. У нас выросли уже два маленьких, две маленьких веточки цветоноса. И я думаю что мы скоро процветем из них. Вот. Еще, еще когда нужно применять, в принципе, я считаю, что нужно применять пасту, вот в таких случаях, если вы ставите срезанный цветонос на выращивание деток, то пробуждение почки... Просто в срезанном цветоносе можно ждать и месяц, и два. За это время ваш маленький, маленький ваш череночек подсыхает, портится, и вы можете просто даже маленьких ростиков не дождаться. Вот. А применением цитокининовой пасты вы ускоряете процесс, и все-таки, возможно, вы добьетесь хорошего результата. Вот такое мнение у меня существует. За трехлетнюю практику применения таки пасты не умерло у меня ни одно растение. Зато получилось несколько деток и некоторые цветоносы, которые вот я еще хочу вам показать. Вот на этом срезанном растении. Вот эта почечка, вернее, эта, эта деточка появилась на цветоносе, которому три года. Попробуйте без цифтохиненовой пасты разбудить вот такой старый цветонос, вот, чтобы он вам дал две детки, одна была выше, я ее срезала, вот вторая. Вот, поэтому я вижу некоторую пользу в применении пасты, вот а вам решать применять ее или нет. До свидания, до новых встреч.